Непонятно, по какой схеме проходят данные торги, какими законами руководствуются участники и организаторы, на каких площадках и вообще, торги ли это или просто скупка особо приближенных инсайдеров, где простому смертному с улицы вход заказан. Спасибо, Дмитрий. Дмитрий, мы занимаемся двумя видами торгов – торгами по банкротству и новыми торгами актива госкорпораций. За торги по банкротству отвечает Федеральный закон номер 127, за новые торги – указ Президента о реализации непрофильных активов компаний. Но и то и другое – это торги, проходят они на специальных площадках. В случае торгов по банкротству у каждого выставленного лота есть организатор торгов, в случае активов госкорпораций у каждого объекта есть продавец корпорации. Есть три этапа торгов – аукцион, второй аукцион и публичное предложение. Есть три типа торгов – открытые, закрытые торги и конкурс. Это можно отнести и к торгам по банкротству, и к активам госкорпораций. Практически во всех видах вы можете свободно участвовать. Друзья, больше информации о торгах вы можете получить, посмотрев остальные наши видео на канале